Ну, Ч ⁇ спокойно? Давай. Ты его тоже не дай еще... Госдутка угу. не такая немножко, я думал, пальцем будет... Она такая тоже нормальная. Запускать будем? Первый пуск. Заезжал своим ходом. Там горючка должна быть. Как Вот резинки. Посылочка. Посылочка, да. Ребята посылку прислали мне. Да, да, все, молодцы, спасибо. Что, запустим собачку на? Я к соседу не уехал. Давай, дергай это Зашипела, епте, залаяла Живая Пара, огонь, блядь Она трясется, видишь Это букс-клаб, ребята. Ну, по-моему, я больше доволен, чем хозяин, нет?